всем доброе утро ну что друзья кто куда мы ведем детей в школу начался новый учебный год сегодня 7 сентября это почти как 1 сентября Вы знаете у нас прокладно ребята вышли марк забрал у я нас свитер сразу Ну, я думаю что раз погодится мы вроде успеваем время еще есть Посмотрим, как проходит первый день учебного года в Испании. Мне очень интересно, но мне говорили, что очень все просто. Ян, Давай, давай Видите? Своих нет. нет. Значит, туда дальше проходим. За мной. Я тоже строился. Просто так много. Просто все. Так как мы уже второй класс, мы же чуть-чуть будем раньше заходить. Обычно позже заходили, Так много всего. Все мои пошли, класс. Все, Маша, сейчас мы пойдем к нашим деткам. Ну что, теперь тебя ведем. Все мои дошли, да? Довольны? Дети в школе. Мы никуда не уехали, мы сидим, наблюдаем за детками, которые сейчас на перемене находятся. Мы сели на лавке и смотрим, нам уезжать нет смысла, потому что ровно через час забирать Яна. Пока расписание такое, чтобы дети привыкали, постепенно будем добавлять время. Вот. Смотрим, на что я обратила внимание. Я обратила внимание на забор. Посмотрите, какой он высокий по всему периметру и как это круто. Если при самом там, большом желании его осилить, и перелезть это будет невозможно вот есть первая часть забора и потом как вторая так наварено сверху то есть он реально очень-очень высокий и по всему по всему периметру это круто есть какая какое-то ощущение защищенности мы Яну со школы забрали. Кстати, вот в начале, вы видели, я снимала деток. Я их так нарядила, белые рубашечки. Ну, такой дресс -код, как принято у нас в Украине. Здесь вообще никакого дресс-кода. вы приходили в шорты, спортивных костюмах. Я и... думаю, были нарядные. Да, я так напряглась. Но я не знаю, для нас всегда вот первый я. день учебного года это взять. всегда как-то традиционно темный низ и светлый верх. Я и так их одела, знаете. Немножко разбавила, да, такую строгость. Ну, верх был белой рубашечки и марк джинса. Ренат в таких коричневых брючках пошел. А тут все намного проще, как оказывается. И Ян у нас самый был красивый. На руки хочешь? На папе на руки. Значит, смотрите, когда было у нас собрание, нам сказал учитель, что... Чтобы для них не было стрессом, нужно постепенно их приучать будет. Поэтому говорит, давайте начнем сначала с часу, то есть на час всего лишь отдавать. Мы даже не уезжали со школы, мы стояли там, болтали со знакомым. Он сначала расплакался, он хотел, хотел в школу, а когда уже начали закрывать ворота и взял учитель, он расплакался, но она его начала целовать, зацеловала, он успокоился. А уже обратно выводили, такой довольный, Та смотрю, все нормально. Завтра тоже мы приводим его, э, ну наверное уже там час 15, чуть-чуть больше. И вот так с каждым днем будем увеличивать там до полутора часов, потом два часа, три и к концу следующей недели, то есть это уже следующую пятницу, уже будем полноценно на пять часов оставлять и забирать ну, одновременно уже с мальчиками. Вот так вот, Гусенька, сегодня рано же проснулась. Сейчас пойдем подстригать. Не успели мы его подстричь. Сейчас поедем подстрижем. Я а потом покушаем сейчас. А потом тортик поедем покупать. Ты что, Подстричь, оказывается, проблематично. Мы пошли Нет. Сережу, хотели подстричь. Да. Закрыто было парикмахерская, Подождали немножко, никто не приехал. В другое место поехали, да, привезли Яна расписано, надо было заранее записываться. Есть одно свободное место на 12-15 но у нас сейчас рега забрят. Отсюда ехать где-то минут 20-30. Что ты хочешь? Иди на машинку, садись. Вот это парикмахерская, мы в ней уже были, он только в нее хочет. Здесь, конечно, дорого. Если так можно подстричь, было его за 6 евро, то здесь, скорее всего, 15 у нас дерут, но... Блин, он только сюда. Мы уже его пытались уговаривать. У нас две попытки было его усадить в кресло. Другого парикмахера нет, не захотел он, поэтому подстригать его же надо, он так зарос нормально. Я. гиен корм. Так Красавец. Все? Все? Нравится ему здесь очень. Все. А что ты хочешь, чтобы тетя тебе дала? Шарик. Ну, мальчику давала, может, тебе тоже дадут сейчас. Теперь время забирать старших. Да, Ренат уже сам переходит. Марк, Ренат уже сам переходит. Давайте. Мама, да. Где на, перемене, далеко, мама. на перемене мы у нас да, уже не нет. было. А нас, мы же его забрали на перемене. Не было Яна уже в это время. А завтра ему вообще на 11, Представляете, он не с вами едет. Да, Танце, нет, ты же это. Торт, шампанское. Поехали домой кушать. Отмечать 1 сентября. Уже во втором классе, да? Евро, да? Евро, это же значит. Нет, это же 9 евро, потому что каждый 90 это ценный. Евро. Я дажу десять евро. Мне дадут девять евро. Да минус 9 евро девять евро один центр просто, просто минус одну евро. Ага. Да. Минус одну евро. 1 евро. Да. Да. Торт дети выбрали сами. В принципе, ничего неожиданного нет. Миньоны они в фаворитах сейчас. И бутылочку шампанского, естественно, детского. Смотри, как Сейчас занятия по английскому языку. Мы с этого дня их тоже возобновили с нашим учителем.